Доброго времени суток, уважаемый подписчик, возможно, просто зритель моего канала Игорь Черноусов. В этом ролике я отвечу на вопросы, которые мне вот несколько дней задают. «Игорь, что случилось с прокси?» У меня на канале очень много роликов, посвященных прокси. Я активно использовал и продолжаю использовать средства автоматизации не только для соцсетей. Поэтому мне лично без прокси очень тяжело. Я покупал прокси в разных местах. В вот последнее время я остановился на сайте ip 4 прокси, которым я достаточно много рассказывал, и именно на нем покупал прокси. Но для реализации моих задач качество купленных там прокси хватало, а цена просто практически смешная была. Плюс я еще общался достаточно тепло с администратором этого сайта Андреем. Елена Безгинова даже сделала мне вот такой вот сайт-прокладка, с которого я продавал прокси с сайта ip4 прокси. у меня были партнерские ссылки и вот с этого сайта я продавал вот на проекте соцгуру вот сервер на котором залиты уроки тренинга кристинина также были от сайта ip4 прокси. то есть этот сервер мне выделил андрей все было реально хорошо все было просто таки замечательно не могу сейчас точно сказать но уже наверное больше месяца назад как связь с Андреем у меня была утеряна он человек творческий у него там все что-то в жизни происходит но сайт работал и как бы все было прекрасно но сейчас если вы попробуете открыть главный сайт ip4 прокси то увидите вот такую картиночку да? если вы попробуете сделать заказ вот с моего сайта нажмете купить то вот появится вот такое вот сообщение то есть прокси сейчас купить с моего сайта нельзя, потому что не работает главный сайт. Вот что же делать тем, кто все-таки успел купить, либо у кого были они куплены раньше, но еще не закончился срок. Значит, Друзья, сайт по продаже прокси работает через цифровой магазин деселлер. А оплата, как вы видите, производится через сайт оплаты инфо. В принципе, вот именно с этого сайта вам приходят письма на почту, что вы оплатили. Значит, у всех этих ресурсов есть техподдержка. Напишите, пожалуйста, в техподдержку, объясните ситуацию, что продавец, ну, в первую очередь можно нажать начать с деселлера, что продавец по такому-то заказу, то есть, он ну, не может оказать услугу. То есть, вам должны вернуть деньги или бы часть денег, потому что именно для этого и создавались эти ресурсы. Я вернуть вам деньги не могу, потому что я получаю там, ну, партнерское какое-то отчисление. И даже не знаю сколько, если честно сказать, я давно не заходил вот в этот вот цифровой магазин. Я... Для меня это было как бы не главное. Для меня было главное, что я сам покупал эти прокси по своей реферальной ссылке, и мне это выходило еще дешевле зарабатывать я как бы на этом особо не планировал в последнее время вот в связи с этими непонятками постоянно спрашиваю где я сейчас буду покупать прокси где лучше купить то я пока ну как бы откатился назад потому что до ip4 прокси я покупал прокси у жарикова вот, вот здесь здесь конечно прокси подороже значительно подороже, но здесь прокси проверенные. Я сейчас попросил Лену, она мне перерисовала сайт вот с моей партнерской ссылкой уже на, на сайт Жарикова. Если вы покупаете либо по моему купону DVD-VRNE, вот он он, либо вот покупаете с моего сайта, но он еще пока не залит, то прокси IP4 вам будут обходиться в 72 рубля. Вот если без купона, то они обходятся у Жарикова в 90 рублей. Но это реально проверенные прокси. Ими пользуюсь, но не только я. Все, кто использует SMM-комбайн, вот покупают прокси здесь. Значит, вот такая ситуация с прокси. Ну, все бывает, все меняется. Я очень надеюсь на то, что как бы Андрей объявится, и его сайт по продаже прокси снова заработает. Всем успехов! С вами был Игорь Черноусов.